Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Билыч и сегодня мы поговорим о новой водянке от компании NZXT. Это Kraken X72 с 360-миллиметровым радиатором. Многие из вас уже, возможно, видели данное видео и удивятся, что же вдруг я его перезалил. Но на самом деле причины были. А в спешке я запорол тесты, сейчас я все поправил, соответственно, переделал видео. Так что признаю свои ошибки. В общем, приятного вам просмотра, ну или пересмотра. Итак, до выхода 72-й версии у NZXT уже были системы с радиатором на 240 и 280 мм. Обзор на 240-мм версию есть даже на канале. Давайте же взглянем, что получилось на этот раз. И сравним данную достаточно дорогую водянку, а стоит она порядка 13 тысяч рублей, с более дешевым вариантом, допустим, от компании Deepcool, а именно Deepcool Capitan 360EX, стоимость которой по меньшей мере в полтора раза ниже. Сразу скажу, что Kraken X72 пока еще сложно найти в России, так что я брал ее в магазине Computer Universe. Это немецкий магазин, где порой более низкие цены и несколько больший ассортимент. Ссылка на него, а также код на 5 евро скидки, как и обычно, будут в описании. Итак, воденка поставляется в бело-фиолетовой упаковке, внутри которой находится лоток со всем содержимым. В прошлый раз я отмечал неприятный запах от упаковки, в этот раз его, к счастью, нету, что в целом очень даже радует. Комплектация здесь стандартная, это сам радиатор с водоблоком, три фирменных вентилятора ARP120, инструкция по установке и соответственно несколько наборов креплений как для AMD, так и для Intel. В том числе поддержка всех новых сокетов типа 1151 версия 2 для кофелейков, 2066 для Skylake X и соответственно M4 и TR4 для AMD райзенов и средриперов. Также в комплект включены два кабеля, первый соединяет пумпу водянки с USB 2.0 колодкой на материнской плате. Это необходимо для управления водянкой через приложение. Второй объединяет помпу сразу с вентиляторами, с SATA разъемом, через который подается питание, и с трехпиновым коннектором вентиляторов. Тут разработчики на самом деле ничего не поправили. Хотя честно скажу, что проблемы с данными кабелями, они есть. Во-первых, порой на современных материнских платах всего лишь одна колодка USB 2.0. Если в нее уже подключен картридер или разъемы USB 2.0 передней панели корпуса, то вам придется выбирать, что же будет работать. В моем случае на материнке одна USB 2.0 колодка, а во факту мне нужно подключить и водянку, и картридер, и USB разъема было бы тоже неплохо. В чем проблема сделать соединение на базе колодки USB 3.0 или же опциональная, то есть системы с другим коннектором, на самом деле непонятно. Второй кабель также не лишен проблем, а именно он достаточно сильно усложняет монтаж и объединяет сразу 4 разъема. И плюс не всегда хватает его длины, то есть это также является минусом. Также нужно понять, что управлять оборотами вентиляторов через BIOS становится невозможно. Кабель этого просто сделать не позволяет. Хотя я уверен, что многие продвинутые пользователи не отказались бы от такой возможности. Это намного удобнее, можно выставить настройки и забыть про них на долгое время. Ну да ладно, с комплектацией мы разобрались, давайте перейдем к рассмотрению самой «Водянки». Водоблок у Кракена в выключенном состоянии зеркальный. От него идут две плетенные трубки средней жесткости длиной порядка 35 сантиметров, которые соединяют его с радиатором. Радиатор у Кракена алюминиевый, не медный, как я думал изначально. Покрашен он в черный цвет, но что касается водоблока, то при включении на нем загорается джиби-подсветка с логотипом NZXT. Именно данная подсветка и выделяет Кракен среди всех остальных водянок. Я бы сказал, что по красоте он один из лучших. Да, Deepcool более цветастый, но NZXT выглядит более солидно. И в целом, я думаю, подойдет для любого корпуса, для любой расцветки. Единственный минус, но достаточно существенный, это отсутствие синхронизации с другими устройствами. То есть, чтобы заставить Кракен работать в унисон, скажем, с материнской платой, придется попотеть. Также нужно сказать, что водоблок имеет медную подошву, на которой уже производитель нанес заведомо термопасту, что намного упрощает установку. Что касается установки, то она очень простая. После установки радиатора и вентиляторов устанавливается бэкплейт, в него вкручиваются направляющие штифты, на них надевается водоблок и закручивается с помощью специальных гаек-барашков. Затем подключаются те два провода, которые я упомянул ранее, собственно вся установка занимает не более 20 минут, за это в принципе производителю большой плюс, то есть здесь все понятно, быстро и удобно, как и должно быть в хорошей водянке. Теперь перейдем к характеристикам помпы и вентиляторов. Помпа работает на оборотах от 1600 до 2800 оборотов в минуту, огорчает то, что от помпы идет почти постоянный, достаточно тихий треск, который никак не зависит от скорости ее работы. Это в целом не критично, но фанатам тишины придется не по душе. Хотя если корпус закрытый, может вы и не услышите, но здесь уже как пойдет. Что же до вентиляторов, то они работают на скоростях от 500 до 2000 оборотов в минуту. На полных оборотах их уровень шума возрастает до 47 дБ. К слову, у того же Deepcooler капитан порядка 43 дБ, то есть разница не такая уж и большая. Бесшумная водянка становится на 70% мощности своих вентиляторов, то есть примерно 1300 оборотов в минуту, где-то так. Показатель очень даже на самом деле неплохой, для штатных вентиляторов это очень даже хорошо. Вся регулировка осуществляется через фирменное приложение CAM. Оно, к слову говоря, было несколько допилено, но все проблемы не решены. Да, проблему слета драйверов помпы и выставленных настроек они решили, но приложение так и осталось очень громоздким, с кучей ненужных функций. Ну да ладно, с этим в принципе понятно, с этим разобрались. То же самое было и в 240 миллиметровой версии. Хватит ходить вокруг до да около, давайте перейдем к главному. Давайте посмотрим, на что наша малышка способна в деле и сравним ее с депкуловским капитаном. Итак, тест проводился на базе очень даже горячего скальпированного процессора i 7 x Это 8 ядер, 16 потоков, TDP у него до 300 Вт доходит. Сразу скажу, что тестить на Ryzen не стал. А если вы хотите вдруг увидеть эти тесты, то пишите в комментариях, быть может я сделаю такое видео. Тестилось все это добро на максимальных оборотах, и обе водянки я прогонял тестом RealBench, который очень даже похож на реальную работу за компьютером с очень высокой нагрузкой на процессор. Тем более, что тест нагружает не только процессор, но и видеокарту. Это более реалистично для случаев игр и рендеринга, нежели просто нагрузка только на процессор. Итак, друзья, результаты первых тестов меня на самом деле сильно удивили. Кракен вырывался вперед, морское чудище побороло капитана, Данная водянка показала результат в среднем на 20 градусов холоднее, чем ее соперник. Однако я решил все это дело перетестить и выяснил, что где-то в тестах была ошибка. Тесты пришлось провести заново. Температура в квартире на момент повторного теста она уже поднялась. Была не 24-25 градусов, а порядка 31. Так что не удивляйтесь более высоким температурам. В итоге при повторном тесте Кракен показал результат 84 градуса, что в принципе ожидаемо. А вот у Дипкула результат оказался более низким и более правдоподобным, порядка 87 градусов. Да, разница есть, но уже не столь существенная. Дабы убедиться в результате, я провел тесты еще раз, так что на этот раз все в принципе точно. Итак, после повторного теста, давайте подведем итоги по поводу данной водянки. Из плюсов Кракина можно выделить в первую очередь, конечно же, его красоту. Во-вторых, это простота установки. Когда я перекручивал болты по три раза, за на дню я убедился в этом еще раз то есть установка очень простая и в принципе достаточно быстрая надежность также на высшем уровне ибо на кракены очень мало нареканий по поводу выхода из строя помпы или протечки радиатора в отличие например от беквайта помпа которого у многих начинает тарахтеть как собственно и у меня и в отличие от deep cool у которого во всяком случае в более старых версиях было достаточно много случаев протечек Третье – это также простота управления. К слову, производитель наконец-то допилил свое приложение CAM, которое раньше безбожно тупило и часто вылетало. Как результат, постоянно сбивались настройки как подсветки, так и скоростей вентиляторов и помпы. Но нужно сказать, что минусы также и остались. А то есть первый минус, он заключается в том, что, как я и сказал, засилие проводов. Все-таки слишком уж NZXT в данном случае намудрили. Мне кажется, что количество проводов можно было как-то уменьшить. Второй минус это приложение. Допилить допилили, но не до конца. Как и в прошлый раз, здесь уйма ненужных мусорных функций, типа вывода FPS на экран, мониторинга жестких дисков и так далее. Собственно, здесь нужно было оставить только те функции, которые непосредственно связаны с самой водянкой. Но отсутствие синхронизации подсветки с материнской платой, это просто фиаско компании NZXT. Ну и главный минус Кракина – это, наверное, его цена все-таки, и с этим вы, наверное, согласитесь. На текущий момент она одна из самых высоких среди всех остальных производителей, То есть позволить себе охлаждение за 13 тысяч явно сможет не каждый пользователь. С тем же успехом можно, простите, купить второго капитана, если первый сломается по какой-то причине, то есть в данном случае, конечно, это является минусом. Но, соответственно, многих побуждает на покупку, как и меня, в первую очередь удобство ее установки и, наверное, красота. То есть в красоте здесь просто ей, наверное, нету равных. Но, как вы понимаете, эта вещь достаточно субъективная, кому-то нравится, а кому-то нет. Вот как-то так, друзья. Если вы захотите приобрести данную водянку, то заглядывайте в магазин Computer Universe, ссылка на него, а также код на 5 евро скидки будут в описании, там они еще есть в наличии, так что можно купить. А с вами как всегда был Билыч, а всем спасибо за внимание. Если видео вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал и конечно же делитесь данным видео с друзьями, быть может для них это будет также интересно и познавательно. Всем еще раз удачи и до новых встреч!